Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В этот день убийства. Разруха мрак Уже не брат Враг тот, кто не раз предаст Но выход есть для вас Свернуть Путина нахуй Отравить шваль на плаку Достичь свободы после прорубать Всемирный вакуум Сверхнуть Путина нахуй Путь вам вперед я ясен Режем менять Пора вам а не ждать, пока решат все На данный момент Путин в бункере сидит На данный момент прямо в этот час Решение проблемы очевидно для вас Русских сотни миллионов, их же только тысяч Вы сильнее и вас больше, так чего вы ждете? Свернуть Путина нахуй!